Санатории Кубани, имеющие медицинскую лицензию, могут возобновить работу с 1 июня, курортный сбор не будет взиматься до начала следующего года, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Кубань начинает поэтапный выход из режима ограничений, сообщил Кондратьев в своем телеграм-канале. С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. При этом мы обнуляем курортный сбор, он не будет взиматься до 1 января 2021 года, написал Кондратьев. Ранее глава Кубани заявлял, что ущерб курортной отрасли будет непоправим, если Кубань не выйдет из коронавируса до 1 июня. Он также сообщил, что с 23 мая пропуски для передвижения внутри муниципалитетов Кубани будут не нужны. С 23 мая откроем внутримуниципальное сообщение. В городах и районах пропуски будут не нужны. Общественный транспорт вернется к обычному режиму работы. Но при этом запрет на передвижение между муниципалитетами сохранится, написал Кондратьев перечислив и другие меры, среди которых снятие ограничений на работу предприятий ряда отраслей, а также ликвидация пропусков на передвижение внутри муниципалитетов. Кондратьев отметил, что они будут приниматься, если позволит эпидобстановка. Президент России Владимир Путин в понедельник на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ объявил, что шестинедельный режим нерабочих дней 12 мая завершается. Региональные власти, в зависимости от ситуации с коронавирусом, могут смягчать, ужесточать, а в некоторых случаях дополнять ограничения. Понедельник Кондратьев сообщил, что регион пока не достиг показателей распространения коронавирусной инфекции, которые позволяют снимать ранее введенные ограничения. Власти Кубани с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который был продлен до 23 мая.